Надо понимать, что нет ничего вечного на земле, кроме любви и мира, что носит человек в себе. Не тот любит, кто несет свой долг чести и верности, но тот, кто живет и дышит именно потому, что любит и радуется, а иначе не может. Поэтому любовь и радость, и радость они всегда идут как бы под руку. Где есть любовь, там всегда есть радость. Где нет радости, там нет и любви. И нет расстояний условно разъедин... для условного разъединения тех, чье сердце горит неугасимой любовью.